Всем привет с вами снова канал рус видео и владимир парфенов и в этом видео рассмотрим такую нудную тему как постинг вконтакте каждый из вас наверняка дает рекламу в группах на свои проекты или какую-либо другую рекламу обычно это выглядит таким образом вы берете группу выделяете ее копируете вставляете Выделяете свою рекламу, копируете, вставляете. Используйте картинку, чтобы привлечь внимание к вашей записи. Отправляете. Берете следующую группу. В следующей группе стену уже закрыли. Берете третью группу. Выделяете, копируете, вставляете. Это сообщество заблокировано. Нашли группу. Здесь она открыта, снова копируйте свою рекламу, вставляете, отправляете. Все это долго и очень нудно. Как можно упростить свою работу? Для этого есть простая программа листалка с помощью которой ваши действия будут происходить легче и гораздо быстрее. Для того, чтобы работать в этой программе, вам нужно взять ссылку на социальную сеть ВКонтакте, вставить в это поле, нажать эту кнопку и программа перебросит вас в социальную сеть. Заходите на страницу, при этом вы заранее должны быть авторизованы в своем аккаунте в обычном браузере, в том, который вы используете. После этого берете базу групп, которую вы можете скачать по ссылке под этим видео или найти где-либо в другом месте, Копируйте все ссылки. Идете в листалку, вставляете ссылки в это поле и жмете эту кнопку. Происходит автоматическая загрузка первой из списка группы ВКонтакте. Вы один раз копируете в буфер вашу рекламу. Если группа позволяет оставлять здесь на стене сообщения, то вы первым делом вступаете в такую группу и даете свою рекламу. Эта программа также позволяет производить отбор сообществ с открытой стеной, на которой можно бесплатно рекламироваться если данная группа с открытой стеной вы нажимаете эту кнопку и эта ссылка автоматически переходит в правое поле и в это же время из списка загружается следующая группа если она уже не работает просто жмете снова эту кнопку загрузится следующая группа из списка В этой группе стену уже закрыли, поэтому эту кнопку не нажимаем. Данная группа для рекламы уже не подходит. Жмем снова левую кнопку. Эта группа блокирована. Жмем эту кнопку. Здесь стена открыта. Вступаем в группу. Ваша реклама до сих пор еще находится в буфере. Просто вставляем ее. Эта группа хорошая, переносим ее в правую Автоматически загрузилась следующая группа. Здесь стену закрыли, поэтому просто пропускаем. В этой группе тоже стена закрыта. Жмем эту кнопку. Здесь стена открыта. Вступаем в группу. Вставляем рекламу. Отправляем, переносим в рабочий список. Стена открыта. Вы уже состоите в группе. Вставляем рекламу. Переносим в группу список. рекламу отправляем таким образом из вашей базы групп вы в правое поле отберете группу с открытой стеной потом их можно будет скопировать и сохранить текстовый документ для последующего использования при использовании этой программы вы намного увеличиваете скорость своей работы. Программу листалка можно также использовать для других социальных сетях. Для этого берете доменное имя, вставляете, жмете кнопку, происходит загрузка страницы, авторизуете. В это поле вы можете вставить список группы. И социальной сети которую вы используете для рекламы и работая таким же образом в полуавтоматическом режиме давать рекламу в группах и при этом отбирать список рабочих групп с открытой стеной можно также размещать рекламу в группах которые у вас уже есть скачать эту программу и базу групп основных в социальных сетях вы можете на моем сайте по ссылке под этим видео. Если мой видео урок был вам полезен, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Всего доброго.